И... и всем привет, меня зовут Макс Риско, игра Тенис Моисопняк, слушайте меня в тиктоке, добавили 100 лайков, а, и в лайк, и за то есть я просто пустил, я просто снимаю, сейчас мне предлагают, лучше вот новый персонаж, я специально, чтобы мы купили этот данный персонаж, Ха, это прикольно, мне нравится. Так, все вроде я выложу, лайк поставлю себе еще плюс один. Подписывайтесь на канал Макс Рис, на не запиши маха Риск. Так, ну что играть? Я же вроде вы прав. пошел пошло. Давай, давай, один разочек можно. Кстати, вдруг. Кстати, вдруг я записываю на будущий ролик. Да, я, я нахожусь. Я планирую данный ролик, то есть я не буду в нем участвовать, смотреть по на вот Вроде бы все. Закрываем вот в канал по канал после нервлоксера. Ну, вроде бы это мало. Ведь я уже раньше не запланировался в музее. Теперь рекламирую, потому что они только рекламируют за им. Угу. А что правильно? Макс риск. Это значит альфа. Это новое поколение. А Макс риск это максимальный риск. альфа максимальный риск так называйте его если тут вдруг забудетесь в общем то вот он альфа максимальный риск можно он найти ну что ж переходим к просмотру может быть сегодня за маньяка скраб круто так не пятый забрать градус добавь алмаз вроде код добавил вроде ну это не точно ты хочешь я убью персонажа Шепот. Два убийства. А тут, кстати, хорошо такое упадают в Израиль, тут покатаем катку. Может там вот получше, кто знает. Э, микрофон код не рабочий. С, вот в наушниках как-то так все слышали. Ой, юмой, как мне лагает выпустить. И один убийца, Приятный Пред. стоять предстоятие. Слушайте, там было. Я видел одного чувака. Сейчас. Полегче, оппоним Опона, про скрыны. Я хочу сейчас не делать, я просто в шоке. Кстати, я где-то тут делал привьюшку, от честности Тут пришлось про не играет, Фу, Я привьюшка никс не была, нет. не я вообще думал, что никс меня релимбер. Вроде я проф. Вот тут, кстати, здесь смотрите, если кто подойдет, я так могу найти. А кто спрячется, по-любому это вот убийца, друзья. А кто прячется за мной, то плебум убийца. Тщательненько, вроде поставить. Картинка может быть мешать сразу бахну. Убили. Так, коридор, кухня. Ну про... Как называется? правильно Право. Чен. Чен как-то. Про че. Про... Про... Про... Про... Русский язык вы продаете да, пошли туда. Ладно, вот вижу, это коридор, блин, что-то в кашке. Да, он не бывает, Подозревает Подозревают у меня Сейчас мы его бы а потом уже не заниматься. Mm -hmm. Но, вообще, мастер. Чем больше квест, тем лучше. Теперь меня не будут подозревать, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, кстати, тупичок, может быть. <emotions> Реально, кто-то тут зайдет, прям ожидай, когда кто-то заходит, врубай его. Я когда буду биться, камера буду попробовать. Кстати, вот есть разница веб-камера и камера. Такое есть разница? Шейкам вроде бы есть. <coughs> ну, Поэтому у меня сейчас нет веб камеры А камера скоро появится, ну mm -hmm. я все в запишу и расскажу. Что было вам интересно, не интересен. Нужно почему Попуган с вами вперед, встретимся реальной жизни, поэтому по Попуган будет четко. Ставим перед друзьями, в ролик запишемся, стопим, и все, в принципе, пока не можно. Ну, пока не нас ничего такого не подозревается. Вроде бы не до нам, не, не вроде бы это... не ничего, ничего. Вот, его убили, а он ушел. Я сразу говорю, это точно не Луи. Делаю. Это не Луя, а кто Луя? Луи либо... либо... А то голосует по-любому. Как думаете? Тринг игрока B7. Я за B7. либо... Я тоже за B7. Увереждение 3 секунд Всем. Что учитесь? Удали. Ну, вот. Пожалуйста, давайте сейчас выйдем и сыграем еще другую другое. Кстати, можно кое микрофон не знал, заходите мишку и все. Тут наверное интересно. Тут наверное не так уж много игроков сейчас играют. О, сколько игроков! твой гость да, а а а так подожди, подожди, я сам займу место тик тик, подожди, это мое кстати, когда он обидится игра, мы можем разговаривать вместе с ним и убийца будет, может слушать Но это очень плохо вот расстояние вот бейтси можно не слышать все, оно ужасно это как радиатор Радца, Рас, привет! Он ушл. Я еще мигал, кстати. Привет, привет, привет, привет. Ник такой Ничего? Капец, блин, настоящая жизнь А ну да, чеш, коронавирус, по этому страшно, они играют в игры. Отличная идея. Вообще, мастер Макс риск. происходит? Бомбу? Ну, а, думаю, бомба стал, нормально. Да он все-таки, блин, пил не бьем меня. Нормально. Так, вы давайте упомянуть квесты, а я тут, наверное, чем займусь по кругу. Блин. Я думаю, все нам буквы нет. Наверно. Я их верю, они школьники нормальные. Так, налагай. Красавчики. О, -о, -о слушай, что у нас такое? Камера? Так, а тут что? мне да. класс от... Отпереть ящик. Дона нет. Вау, школьникам интересный рай, кстати. Когда еще нет 18 почти через месяц 18 это наверное, плохо потому что буду кучу влог записывать почему бы нет я не против но хочется оставить 17-летие в играх у меня у него и ух он слышит меня кстати сообщение э, почните освещение все туда бежат дым в фазе не фил пазе, колокольчик можно если кого-то заметишь Блин, знаете, они как-то сами знают, как это делать. Я просто просто понял, они сами знают. Загадочный гость. Я загадочный гость. Капец. Сату, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Луи, убийца, я так и знал. Все, нападет Луи, я ему капец, блин. Капец, Луи, нет, нет, нет. А что он сказал? Тихо, тихо, тихо, тихо. Никса, не вайне. Луи, не, не, не, не убирай. Так, где-то он слежу его, Так, все туда плегон там может быть убийца. Так, я только посмотрю. О, где она не? Кто? Кто? Тюки фази сразу. дюки вырубили Дюк фази сразу врубили. дюка убили. Фази. Тюка Я вот за просто стояла, свет погас. Газ, и я увидела, как у дюка отваливается башка. Как думаете, кто? Да, Подождите, можно Я Ребята, Стоять. мне кажется, что это не бедственно. пишет. Все убивают нас. Это самый если не должен, тогда его. Нет, одно задание осталось. А Меня задание. Я уже выполнил. Од... все я задачи. Хочется... У кого все. одно задание осталось Выполните его и мы выиграем. Я, я уже все выполню. Да, да, Давай да, до свидания, да, надо. Есть. Вау, вау, вау! Правильно убийство. Еще один убийца остался. В принципе, туда можно пойти. один загрохают. Ой, юмор, юмор тут. Мир, ой, луи. мастера между прочим как я так не понимаю не следят и не играют хм. да я не просто выступления не играют ладно. Ну, ладно следят за всеми и так понятно подозревание тоже хочу на камере кстати стоять, точно Сейчас на камеру буду стоять я пойдем и там сказали У меня включен микрофон звук поэтому как-то так мило привет и не убийца. и бойцы всех врубая. Так, так, Оли подозреваемая, Никс подходит, у, у меня, кто ходит, Фил тут, она не оставил, ради меня, вроде бы нормально. Ноки, ну, я ему так быстро тик чуть чуть чуть тут. мило Бетси, так, Оли, блин, идет, так, так, трое здесь, блин, не убивай ни человека, чел. так, ждем, Фил, что Все происходит? Победа? мы выиграли я был да. Был да это был мы мой... я... это вы дон он, он везде кстати слева тихо, все давайте всегда будем дыр я впервые был детективом и просто донна такая подходит сам первым убивает такой привет я вот донна и говорю это был самый парк. Давай, давай, давай, еще будет дона. Ой, а я еще чувствовал, что ты сейчас цвет вырубишь. Пацаны, о, пацаны, о -о -о -о. пацаны вы. Ого, ой, играть. Ило, вообще как подозрительный я. ой, играть. Ну ешь, ну е. Скороче это сказал. Джейд! В чем Я убийца! Я убийца! Я убийца! убийца! Ура! Вау, как началось. Вау! Мишеновский! Какой? Так, так, так, в первом моде? Подожди, подожди, подожди, подожди, моде. другой персонаж, кстати, его не добавили специально, чтобы мы прям не перепутали, да, это, перепутаю сейчас. Бах, уй, выиграл, бах тебя. Здесь за занимает там место, вроде. Вообще можно там, и там, <coughs> приофил, ты мирный, нормально. Да, да ну ты мирный. Вот, мы, вроде бы, должно все быть изи. Заходим вот, вот, последний вход, а, вроде, вытянули. Да, не бивай. интересно вот и к ух ты что такое шо это? как в этой штуку играть а то отлично эти да кстати при ух ты, на улице могу вас на... На, на улице выйти и погулять офигенно да так это последний раз играю с вами лайков ставите играем продолжение серии ясно но ну, что там было больше кстати если вы заметили себя волья смотрите цветочек вон он <смех> легко найти камера где чё это такое ровку можете это построить я всего помню просто гость видите можно камеру где-то стоять так тут тут тут тут тут, тут, тут может быть увидится так а где камера я построю все карты вот блин она сейчас слева найду это место вот сейчас справлюсь вроде. а дальше вы две бомбы активи деактивируйте все будут а, много скупчины сразу коронавирус э, у кого коронавирус я проверяю так ты сюда я сюда вот, окей. <coughs> блин нас обманули вот черт бегом бегом вы бегом со мной за мной за мной я первый а, джей ничего сейчас так много пока как-то в месте и не поэтому подозреваемые а такой обычный который ничего не подозреваю нормально нормально да, дайте на камеру посидеть реально там кстати там не все не все проверил там проверил да вас не все, проверю. Проверю. Да, проверим, все посмотрю карту к сожалению трансжим где она на камеру срочный звонок кто кто не задание сам, я да выполняю, но, наверное, Я выполняю задание. Чего да. нужно задание? Это самый подозрительный. Да тебе скажу, самый подозрительный мне кажется Олег. Я за всю игру его по-моему вообще почти не я с тобой а я видел. <связь> я столько видел. Я просто раз только увидел, когда он бомбу обезвреживал. Проще. Все скипаем. Выполняйте. Скипаем все. Осталось одно задание, выполняйте одно задание и все мы выиграем еще <со> просто дай не знаю точно не кто это кто это короче кто это не проверяй никого потому что еще нет мне кажется это, это Оля это не я ну, давай. да разницы нету одно задание Пропущены все голоса, пропущили пропустили. Офигенно. Не все нажали на эту кнопку. Если я бы нажал на голосование, все бы голосовали. Молодцы, блин. Так, последняя комната, что я такое? А, Ну, все, вроде бы. На камерах есть здесь стоять, вроде бы. Если там есть трубка... Как это сказать? Ну, можно вообще. Дело закрыто, в смысле. Победа... Что? Не, не, не. А от Гладона. А я тебя чувствовал. А, еще еще Фил. Как ты умеешь? Я вообще не хотел откуда-нибудь. Я просто закрыл дверь. Вот это там, Всем привет, меня зовут Макс Риддик. Я, хотел вам такая, я хотела, это сапотаж, я хотел сделать, хотел, не хотел никого убивать. А ты когда ты что говорил? Я хотел никого убить. Джам. Нервный. Инспектор! чё Анализ? Ч ⁇ Ч ⁇ это такое? Я первый раз играю за инспектора. Я знаю убийцу, знаю мирного, а эксперта, не знаю. Ч ⁇ это значит? Да, квест помню Мило, привет! Изи, мило. <связь> В привет. А что значит анализ? То есть проверять каждого игрока. Я прям детектив. Слушай, не икс, не убивай меня так через просик могу обно обновить что значит а проверить игрока все же так найдем сейчас этого опа нашел задание выполнен счет задание выполняю, квест выполняет, квест выполняется Отлично. так анализ то есть я могу анализировать окей так э, почему у меня маленький Коран? я ничего не вижу эй, тик э, тик тик подожди все живы убийца На... нет дюк не убийца я понял а ты кто офигеть перемонализм Оо Это реально убийца! Оля убийца! Оля это убийца! Оля убийца, прикинь! Или так-так-так подожди! А кто убийца? А кто убийца? Кто убийца? Кто убийца? Кто убийца? Алло, алло. Торочный звон. Это зачем? Я знаю, кто убийца. Да у меня один только задание осталось. Всем заданий оставь, я всех не знаю. Я нафиг друг уже нету. Надо пойти кого-то кикнуть, потому что народу много, ничего страшного не будет. А вот тогда, это не хочет убивать. Я а рекомендую да, да, играть за Я не знаю, кто вообще. Я вот всю игру не делал и, и, и с ее тоже без дахайных сов. Сейчас выводится грюк. Я готовлю загоне с отравленными цветами. Остался только ФИЛ, но фил, не и нет, Все. Все сейчас Оль будет тащить честно 7, 7. сейчас Оль припас будет тащить ну если он не верите то наверное я покажу вот сейчас 7 секунд подождем реально сильно тупим по центру это, но реально все это, это это, ребята, это Джей, это Джей, это Джей, он из вентиляции вылез. Сам... Он из вентиляции Таким... вылез. Ладно. Да. Он И подошел. Убийца. Из меня блин. То есть я понимаю что кто-то убийца, кто-то не убийца. это инспектор не послушалось вот, убийца прибул зазревает у убийца я убийца все а, здесь... а! я убийца очень скоро вылез нет, нет, нет, нет, я убийца, нет, нет, нет, нет, нет. нет, нет, нет. нет я еще не доиграл, грубость, я ничего не грубил, эй, фигу, грубость или шум, эй, что это значит, Милой Фил, Фил, эй, эй, вы что это делаете, Милой Фил, я честь 3 вашей чтобы я в будущем он не видел вас, в нашем клане что и Джейд. Да, <связь> я сказала, ну, Может, не точно предатель, точно я Эх, -то убил. Фил, Миль, я вас Ну тогда -то плохо. Сейчас будет два предателя выкинуты. Так, ну там... Зашибено. Фигирно, фигирно. Ты, ты сейчас сам это последнее задание у меня было. Это а, я не хочу. Я так а, ну, не это, это Я так не хочу. Я так не хочу. Я так не хочу. Я